Рассказывают, что творится в нашей России, с ним телефон убегаем, говорим до свидания, продаем, получаем АВ, а потом на попозже лежаем. в СИЗО. Почему люди такие забираются? Бифкой-то сраный телефон, который рука не стоит, а мы за него сидим или платим больше, чем он стоит. Поймите, люди, зачем это так? Он сам дает или может, мы у него не может. Говорить на говорим, и убегаем. Ну а сейчас, сладились ситуации. Какие-то придут китайские. Поставили новые датчики. Ни один хуй они не работают. Хотят, чтоб напиздили трубки. А делают царковую хуйню. И деньги тратят. Не на то, что надо. Государство вообще. Вообще, по-моему, никуда не спорим, тратим, как хочешь, ну да ладно, все равно садим, все равно ворот, нельзя пустить трубчик, это мс